Да, я тоже. Я знаете, что хотела сказать? что Я съехала и думала. Мы когда с вами снимали, помните, наш первый фильм, он снимался как раз под эгидой «Как работает трудом во время пандемии». Mm -hmm. И мы когда с Аней обсуждали ну, в августе, да, планируем mm -hmm. с десятку, думаю, господи, как хорошо, мы наконец-то пойдем нормально, красиво, без масочек, без всяких пандемийных... И снова масочные вещи, я думаю, да что ж такое, как мы идем в 10 город-дом, так опять у нас какие-то истории а, Но давайте вот тогда мы сразу поговорим, в этой связи что-то поменялось, не поменялось, по сравнению уже с хорошим, не пандемическим, да, может быть что-то ввели, вдруг мы уже опять нельзя угу. И вообще какие у вас новости за эти полтора года, пока мы не виделись да. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали, нам приятно, мы всегда как бы готовы принять людей, которые рассказывают честно, интересно, хорошо и все равно с доброжелательностью к людям вот у вас это присутствует. Значит, Чем у нас интересен наш год 2022? Он интересен тем, что в этом году родильному дому номер 10 будет 35 лет. Ну, как бы так мало-мало-мало-мало. Некоторые там справляют. 150-250, да, да, да, да. да. Но на самом деле, если открутить 35 лет назад, это Советский Союз, это построение роддома во время насредства от коммунистического субботника, это по-другому называлась наша страна, по-другому назывался наш город. Поэтому да, с, точки зрения, да, с точки зрения людей это три поколения. Поэтому вот 35 лет в этом году мы празднуем. А когда? Это конец ноября. Вот. Так что мы потихоньку этот год уже посвящаем всему тому, чтобы мы хотели позиционировать как себя и так далее. Для нас принципиальный момент какой? Все те сервисные услуги, которые еще 10 лет назад считались сервисом и должны были быть и были только по платной системе, плати и да, 33 удовольствия, мы переводим в формат ОМС. Наша внутренняя позиция, моя как главного врача, что любая женщина нашей страны великой, которая идет народы, она должна иметь... Сервисные условия, которые, в принципе, я бы назвала уже не сервисными, а просто нормальными, нормальными. человеческими да. условиями. Да. Не должна женщина приходить в родильный дом со своей там, туалетной бумагой, со своими какими-то средствами личной гигиены. Не должна она питаться невкусно и, скажем так, некрасиво. Да? Должно в родильном доме вкусно пахнуть. То есть вкусный должен быть аромат. Должно быть не просто чисто, а ухоженно. И так далее, и так далее. И вот это должно стать нормой. Поэтому вся политика, в том числе экономическая, очень сложная, она направлена на это. То есть зарабатываем мы деньги с хозрасчета, и мы отдаем это в мс И мы не боимся того что просядет платная деятельность, потому что позиция, что вот вы сделали УМС, чем же он теперь будет отличаться от, платный, от платных услуг? Да? Ну вот это же, это, mm -hmm. вот, это все кругом говорят, и даже мои сотрудники мне говорят, нельзя этого делать, он спросит платные услуги. Надо в платные услуги вкладывать другое значение. Платные услуги должны стать просто персонализированной uh -huh. медицинской деятельностью, оказанием помощи. Ты платишь в платных услугах не за то, что у тебя в палате будет висеть рулон хорошей туалетной бумаги. Ты платишь за платные роды, что на твои роды, которые могут случиться ночью. Доктор в три часа ночи встанет, умоется, сядет в автомобиль и приедет что приедет акушерка, которую ты выбрала, и ты знаешь, что будет с тобой рядом доула, которая не получает, простите, кота в мешке, а которая с тобой до этого занималась. У нас, вы знаете, если сегодня будет у вас время, я бы вообще про понятие доула поговорила. Но у меня тоже есть вопросы на это. Да, дело, потому да, что да. у нас очень перековеркали вообще э, э, эту историю с доуллами. Mm -hmm. а это не доула, то, что работают э, в большинстве учреждений да. нашей страны. Да, Давайте. да мы об этом поговорим. Так вот. Платные истории – это прежде всего персонализированное медицинское ведение. Если мы его обеспечиваем, вот за это люди платят. И да, это может быть сервис уже ну, высокого уровня. Да? Это вот ну как мы себя позиционируем, отель 4 звезды, 4+, плюс, мы сейчас стремимся. Да? Но 3 звезды должны быть везде. Пока три. А потом там пять, а там четыре. Вот это то, к чему мы стремимся. А теперь кон про конкретные вещи, которые я считаю большой заслугой родильного дома, помимо медицины. А mm -hmm. вы сегодня будете говорить на разных отделениях. Я о парамедицинских вещах. Мы ввели в этом году и уже запустили, и работает капсульное питание. Что это такое? Это вот как в самолете. Mm -hmm. да? Вы сидите, вам приносит поднос, в котором аккуратненько все усложено, положено, все это теплое, подогретое и так далее. Мы закупали эти подносы еще до начала введения санкций, очень долго они к нам шли из Испании. Это они, очень, кстати, не дешевые, Они очень не дешевые удовольствие, но мы вложились в эту историю и повторюсь она не на платном отделении она во всем родильном доме мы полностью перестроили работу пищеблока наших буфетчиц. часть из них уволена была потому что остались только те кто работает вот по этой совершенно новой для нашего родильного дома линейке чем это лучше вот эта капсульная стирка это лучше нет это лучше вообще по всем позициям во-первых еда очень вкусная и она готовится именно из того что будет ну, готовиться по емкости той посуды. Емкость mm -hmm. посуды, она даже больше, чем положена там по нормативам. Mm -hmm. вот. Дальше. Это нет истории многих рук. Вот представьте, как линейка идет обычно. В пищеблоке повара готовят. Дальше разложили в кастрюле, там, э, ведра э, и так далее. Дальше берет эта буфетчица на каждое отделение, на тележке везет, приезжает, крышку открывает. Перед каждой палатой вот это уже открыто, поварюшка это ага. наливается, поварюшка сюда... То есть это много рук, многое неоднократное открытие кастрюль да, и да, еды. Да, да, да. Если у нас история сейчас идет, то коронавирусная инфекция, то еще что-то, и все время вот это вот все. Мы меняем все равно уже свой ритм жизни угу. с учетом вот этих вещей. И гигиену меняем, в том числе и питание. Здесь у нас рук гораздо меньше. Это только два повара, которые готовили, положили, готовят, закрыли, и положили О -о -о. сразу в подносах. На горячей плите, на подогретых столах это все делается, закрыли под носом. Все, следующие руки будут только той женщины, которая uh -huh. это возьмет и будет есть. Uh -huh. к киде больше не касаются. Они просто на специальных тележках перевозят это до женщин. Посуда вся термостойкая, то есть, опять же, женщина не хочет сейчас, это два часа сохраняется тепло в этой посуде, она открыла, поела, когда удобно, она видит, что для нее все это так, что это не меньше, чем положено а на самом деле, и побольше. Это эстетично, красиво. Я сама ходила после того, как мы опробировали эту историю по палатам, спрашивала женщин, Абсолютно полный восторг и ощущение вы знаете, многие не все, ведь у нас, простите, летают в самолет. Угу. не все бывают в Сейчас отелях. Сейчас так точно. Да, живу. только это... вообще, ну, разные женщины, не все социально могут себе это позволить. И для них это был и является сейчас такой радостью, шоком Они говорят, знаете, мы так никогда этого не видели Мы нигде этого э, так не ели Ну а люди, которые искушенные Обеспеченные, они говорят Да, супер, да так и должно быть Для них это как бы, знаете, как, как норма норм. стала sì. А у меня тогда вопрос Если мы говорим про обычную кухню Например, женщина родила в 3 часа ночи И часто живот за вот, пишут Ой, мне прям принесли покушать Там эту супчик или эту запеканочка Это самая вкусная в жизни Ну наверняка вы это всегда знаете А здесь вот с этим капсульным питанием капсульным упаковкой, так скажем, mm -hmm. Mm -hmm. есть такая возможность. у нас сухий, это mm -hmm. называется сухой поет, но слово сухое здесь оно такое, да. Ну, просто надо было это mm -hmm. как-то назвать. У нас составляется определенное количество подносов mm -hmm. на mm -hmm. ночь для родильного отделения. Когда уже женщина родила, после родов должно пройти два часа. Угу. Ранее после родов, чтобы не дай бог, мало ли там кровотечение или что, а она поела, она до наркоз, угу. да, 2 часа, и после этого ей приносится... А, да, да? да, мы все это оставляем. И это... по УМС в том числе. Это, это на весь родок. Здесь uh -huh. вот с этим питанием нет разделения платно-бесплатно. Это для всех. Потому что это, вы знаете, это такая норма, которая должна быть для всех. Но ну, нельзя вот по питанию выделять, вот ты кушай меньше и вкуснее, а ты там вот так. То есть получается, что питание по УМС опять же, и на семейных родах, оно тоже одинаковое. Оно одинаковое. Оно одинаковое. Семейные роды теперь отличаются только шведским завтраком. Они идут на шведский завтрак, но шведский завтрак, он не, хуже, не лучше, чем завтрак в капсульном питании, да. Угу. Просто шведский завтрак – это тусовка, тусовка немножечко. Тусовка, это же Это классно, одеться, причесаться, да? это выйти, это пообщаться. Их же там оттуда, простите, не выгнать. Они сидят и сидят, уже там и все съедено, переедено, но это общаются, болтают и так далее. На самом деле мечта есть сделать шведский завтрак и для ОМС, просто дело все в том, что буфет небольшой. И вот нам пока эти, да. с поточностью очень-очень сложно, особенно с отделениями послеродовыми, потому что они, по идее, должны приезжать mm -hmm. с тележками, с каталочками, с детками, как это сделано в скандинавских странах. Mm -hmm. да? Тут площади. Но мы все равно будем над этим думать. Я думаю, что для дородовых вначале ведем, они все-таки без деток могут да, прийти. Да. Посмотрим, как по сменам. Мы начали это, вот, этот год капсульное mm -hmm. питание вообще у нас только в августе началось, поэтому это первый месяц. Но шведские завтраки, они давно, но на шведские завтраки мы сейчас даем очень активно бесплатные талоны нашим всем социалкам. Да? То есть это если не совершеннолетние родили, если многодетные родили, если какие-то люди, которых мы хотим не ну, просто особо выделить и сделать им такой бонус, mm -hmm. подарок. Ну, мы же общаемся, видим. Но я шведских uh -huh. завтраков вообще нигде больше не видела. Uh -huh. Даже не в частных структурах, нигде. То есть это вообще ваше прям такой. Да? Но наше в Петербурге. В других... в других регионах такое есть. В Москве. в Москве есть. В Москве это есть, и это есть... Ну, понятно, там, да. дальше, в Москве. Где-то там. Где там. Мы ничуть не хуже, мы все это можем Ладно. делать. Угу. Это не ложится каким-то большим бременем, это просто правильно построенная логистика. И еще, вы знаете, с введением капсульного питания в родильном доме есть один большой-большой-большой плюс. Не пахнет в роддоме едой. А -а -а -а. Вот входишь, и когда пахнет uh -huh. кашей, это замечательно, наверное, если ты эту кашу любишь, да? Yeah, а да, если да. не sí. очень, а у беременных еще и вот эти да, вот скачки, ]ets. да, hmm. вот мы это, от этого ушли. Hmm. Здесь не пахнет теперь столовкой, когда uh -huh. разносят пищу. Uh -huh. Ну, пройдете, почувствуете. Uh -huh. Вот это первое, и я считаю, это большое yeah. достижение, yeah. потому что мы очень много сил на это потратили средств сейчас все пошло слава богу следующее что мы сделали из такого из такого ноу-хау интересного как бы мелочь но мелочей в роддоме нет мы ввели меню подушек что это такое выискивали выискивали какие у нас есть клиники ортопедические которые вот этим занимаются и не на фабрике купили и не в максидоме купили а купили у хорошей ортопедической клиники. не буду рекламировать не имею права неважно но это профессиональные подушки которые есть валики под голову под поясницу под бочок, под ноги и так далее и так далее дременная женщина да вот она бывает себе место найти ей трудно вот и сюда положите сюда а тут стандартная подушка у нас нестандартная мы купили очень много. Ага. Теперь официально это находится на отделении семейные роды, стоит э, такая витрина выставочная, можно взять, можно да, пройти. да, прийти мне вот эту, вот эту, вот эту, их много всем хватит. Семейным родом это предоставляется как вот в принципе, ну почти обязательно. Включено. Включено, но на всех днях открытых дверей, в соцсетях на дородовых мы говорим, что уважаемые женщины, которые поступили к нам по ОМС, если у вас больная спина? симфизит, еще что-то, какие-то проблемы и вам требуется нет никаких проблем, зовете администратором, мы вам принесем бесплатно подушку, и вы будете ей пользоваться, и эта услуга очень востребована. А mm -hmm. я, я просто тот человек, который ездит везде и летает со своей подушкой. Это у меня пол чемодана, да, это моя подушка. Да, вот удивитесь, у меня также, я не могу спать на чужих подушках. У меня всегда шея, у меня специально тоже, педитическая, прям все как вы. И, например, я поступаю в роддом, у меня нет каких-то там симфизита или еще чего-то, но я хочу вот такую ортопедическую, такую я могу как-то приобрести условно на срок пребывания, ну то есть это не первая необходимость, это не помощь mm -hmm. мне в заболевании, а просто моя такая вот особенность, чтобы не взять свою, не брать свою из дома, купить вот в этом меню, я могу ее? Нет, это бесплатная, Нет, это бесплатная. бесплатная Мы не бесплатно попросить могу? Да, да, можете, мы даем, у нас ну не было такого, чтобы попросили, а у нас mm -hmm. не было, мы просто купили их много, Класс. это не три подушки, Класс. это 33, их достаточно, Класс, подушка. Вот, да, да, да моя Поэтому тина. вот э, из таких мелочей... Как бы мелочей, ага. мы вот живем этот год, что-то улучшаем, стараемся и так далее. Но если говорить о более таких вещах медицинских, то, конечно, наша программа «Многодетная беременная» медико-социальная, которая получила уже все возможные награды. И очень гордимся, что вот фонд Андрея Первозванного и всероссийский самый мощный конкурс «Святость материнства» наша программа «Многодетная беременная» стала лидером по Петербургу первое место и сейчас в Москву. Москву мы тоже в финале. А что что особенного для многодетных женщин? Что, в, чем, в чем суть программы? Суть программы на самом деле в том, что мы этот контингент женщин социальный, правильно, логистически здесь ведем. ведем. Что, какие проблемы у многодетной женщины? Не да. с кем оставить ребенка, чтобы пойти на обследование Это первое. А второе, любая беременная женщина, когда у нас приходит женскую консультацию, встает на учет, мы потом подсчитывали, сколько раз она посетить должна ее. Сегодня номерочек, позвони в колл-центр, да. к терапевту, завтра к психологу, послезавтра сдай анализ мочи, потом приди отдельно на... многодетный может столько раз носиться Нет, сюда? Нет, не может. И не должна. Если мы позиционируем в стране, что многодетность для нас – это приоритет, значит, надо сделать все для того, чтобы этот приоритет был на местах, а не только, mm -hmm. а не только как лозунг. Да? Вот, у нас выделены два дня в неделю в женской консультации только для многодетных. Один день – это утренние часы, кому удобно, второй день – это вечерние часы, кому удобно. Многодетная записывается, ей надо только один раз позвонить и сказать, я иду по программе многодетная, у меня такой-то срок, мне надо раз, два, три, четыре, пять, и двадцать пять тоже. Угу. Ее уже наша задача, мы записываем. В этот день сидят все специалисты, вот вы пойдете на дневный стационар, там прямо вот так кабинеты, терапевт психолог офтальмолог акушер гинеколог тут же работает лаборатория, тут же кабинет узи mm -hmm. и кабинет То КТГ. есть все, все, все за несколько часов и давно. полтора часа полтора okay. часа она приходит сдает своего ребеночка няни в игровую комнату и пошла и ее все ждут и она с одного кабинета в другой mm -hmm. и получается что она за один приход в женскую консультацию скажем так закрывает, закрывает. 5 шесть семь приемов это колоссальная экономия времени угу. Женщина очень довольная. это правильная логистика и детки с не, занимаются сняли никого здесь не заражают помимо этого когда многодетная поступает к нам народы народы мы по возможности мы так и пишем по возможности но практически всегда это есть предоставляем им все-таки условия в послеродовом отделении хорошие палаты это просто как бонус и они конечно получают у нас жетоны на шведский стол угу. шведский завтрак чтобы опять же немного Немножечко, да, пообщаться отдохнуть, и отдохнуть и, отдумать, и, отдумать, детей вот. да, да. и если это роды вот уже такой паритет совсем высокий там девятые вот сегодня десятые выписываются одиннадцатые у нас были мы стараемся выписку сделать им красивую торжественную мы хлопаем выходимся аплодируем да им mm. дарим какие-то подарки побольше подарков от родильного дома и э, видим если эта семья обеспечена это одна история это, если эта семья мало обеспечена это другая история. В общем, мы стараемся все-таки поддержать этот контингент Нет, женщин. А что надо сделать? Вот, например, женщина живет в вашем районе, наблюдается в вашей консультации, здесь мне все понятно, она звонит и говорит, я многодетная мама, вы ей вот это все предоставляете. Если mm -hmm. она живет в другом районе, собирается рожать, не знаю, в другом родильном доме, она может в женской консультации вот по этой программе вас наблюдать? Нет. Нет. То есть только если она наблюдается полностью у вас и рожать пойдет к вам? Да. Если она наблюдается в другом районе и ходит 25 раз в свою женскую консультацию, это ее выбор, а рожать приезжает к нам, то вот эти преференции, что ну роды, во-первых, будут вести ответственный дежурный врач, что мы постараемся ей дать лучшую палату и что она получит шведский завтрак, это сохраняется. Это все сохраняется. Вторая часть, <форка> да, <плёв> да. То есть только нужно наблюдаться в этой женской консультации. Я поняла. <форка> а, вопрос такой, у нас сейчас в стране со скольки детей считается официально многодетная мама? Три. С трех, да? <плёв> ну, Но у нас слышу. вот эта программа для многодетных беременных, то есть у нее уже три минимум и еще один в животе. Она <плёв> уже многодетная мама. Вот, вот это так. Она не становится ей, она ей уже является. Уже является. То есть да. не 2 плюс 1, а 3 да. плюс 1. Потому 1, что, 3. вы знаете, слава богу, но 2 плюс 1 их просто сейчас очень, очень много. много. Да, да, Вам не потянуть. Да, не, но это, да. Да, не, ну это Для, для, для ну, демографической да. политики это классно, да, но не потянуть, согласна. Здорово, здорово. Еще какие-то новости? Еще новости у нас по женской консультации, все-таки по амбулаторному звену, отработав вот эту программу по многодетным. Разумеется, мы стали получать кучу жалоб, ну, я не многодетная. Почему я не могу оставить у вас ребенка? Почему? Я вот рабочий, работаю, я там такая-то, такая-то, такая-то. И я тоже для общества. Но, кстати, и у да? меня ребенок один. И у меня нет времени 20 раз приехать в женскую консультацию. Я тоже хочу вот да. по такой программ. Да, и это правильно. И мы сделали следующим этапом такую, как программа называется она, постановка на учет за один день для всех. Пока это только постановка на учет, вот. mm -hmm. но, опять же, она звонит в концерт, центр и говорит, я хочу встать в вашу женскую консультацию на учет. И тогда она сразу попадает в эту историю, и когда она будет вставать на учет, она также сразу посетит всех специалистов, сдаст анализы, там, музей, врач, заключение за один mm -hmm. приход. Пока история постановки на учет. Но это тоже шаг. Ну да. Это тоже шаг. Да, да. А детская угу. комната, то что у вас? Тоже работает для них. На любой прием женской консультации, и ребенок будет под присмотром няни. Да. Пока это нет космос. официального закрытия по ковиду. Да. Ну, возвращаемся. возвращаемся к, к вашему первому, первому вопросу. вопросу. Хорошо. Вопрос да. у меня, меня все-таки продул. Давайте к нему чуть-чуть вернемся. Буквально накануне вчера я собирала угу. вопросы говорила же, что куда мы идем, и прям была жаркая дискуссия по поводу дол. Но ну, даже на повышенных тонах у некоторых женщин, а, почему они не могут взять свою долу, почему они должны быть только с вашими доулами, являются ли вообще доулы роддома, штатными сотрудниками mm -hmm. роддома, а, вот, Рассказываю, узнать, да. рассказываю. Вначале очень хочу вернуться к истории, что такое Доула. Доула пошла к нам, да, история. Это помощница в родах с Европы. И изначально, э, стро... изначально так было, и там-то так и осталось. Да? Доула знакомится с женщиной или с семейной парой на этапе, когда срок беременности маленький. Это не перед родами история. И Доула становится... Как бы психологом, членом семьи. Там же вообще вот психологическая поддержка mm -hmm. очень развита в нашей стране. Слава богу, шаги идут вперед, и это тоже очень по дело. Но еще пока не Но так, быстро, пока как не она так быстро, да. Так вот доллар она должна стать другом семьи, и э, она входит, вхоже в дом, ее приглашают там, я не знаю, условно чай попить, погулять куда-то. Она должна понять психологические аспекты и особенности этой семьи. Она должна узнать страхи женщины. И она должна с ней их прорабатывать. Угу. Если это э, в музыку мы уходим, она должна знать, какая музыка расслаблять будет эту женщину. Если уходим в массаж, то опять же, какие точки, какие болевые, что приятно, что неприятно. Если это проблемы с дыханием, это отработка техник. И так долго идет с беременной по всему сроку беременности. И, соответственно, когда наступают роды, это человек, который приезжает. В близкую ему семью, uh -huh. и эта семья, которая народы берет в себе близкого человека, у нас произошла. Замена понятий вот этих, понимаете, у нас берут доулу, заключают договор, просто я хочу, чтобы ко мне на народы приехала вот эта долла, я там про нее хорошо прочитала. Ну вот ты про нее прочитала в интернете, но это чужой тебе человек, uh -huh. понимаете? И э, оправдает она твои надежды или не оправдает? Ей то тяжело, она тебя видит впервые, Конечно. и уже в таком, извините, тяжелом mm -hmm. положении, mm -hmm. это и болевой синдром, это и страхи, и все. Она как? Что там, понимаете, этот? Мифически будет снимать, не зная толком тебя. То есть мы стараемся уйти от этого. Поэтому у нас при заключении договора с нашей долой обязательно проходят с ними занятия. Мы рекомендуем их проводить много, но это уже выбор женщины. Да? Но как минимум одно, два, три занятия мы проводим, чтобы это была все-таки какая-то пара, было какое-то понимание. Все долы, которые работают в десятом родильном доме, это штатные долы. Они имеют в штате. в штате, в официальном. Они официально оформлены как психологи. Вот, они имеют психологическое образование, некоторые еще и акушерское образование среднее. Вот и мы в них уверены. Я понимаю, чем они будут заниматься. Дальше у нас идет очень жесткое разделение. Все-таки, ну вот Марина, например, Медведева, это музыкальное долго. Uh -huh. Но, видите, она не просто включает магнитофон. Это женщина с высшим музыкальным образованием, которая закончила консерваторию, которая играет на музыкальных инструментах, которая в этом понимает. И она понимает, что женщине предложить. Опять же, на своих занятиях перед они отрабатывают. Кому-то нравится тяжелый рок. Uh -huh. Во время, да, что чтобы снять, а кому-то вальс нужен, а кому-то еще что-то, да, кому-то классика. Они это проговаривают. И мелодия, по которой потом пойдет, женщина к этому готова, она это чувствует. Другая дола у нас мастер по массажу. Но она не просто где-то чего-то как-то. Это мастер с корочками, с официальными документами, которая прошла курсы массажа, не просто там, знаете, двухмесячная, которая работала профессиональной массажисткой. Uh -huh. и, значит, ей нужны, будут, да, ее выбирают женщины, которым нужна, нужна вот эта методика в родах и так далее. Да? У нас их сейчас четыре, по-моему, пятую мы берем, да, но это штатная история. Раньше мы работали с долами, которых приводят женщины. И очень много было историй нехороших, да. То есть, понимаете, в чем все дело? Когда Доула приходит с женщиной, не зная наших, как сказать, медицинских аспектов, да, по которым мы работаем, принимаем роды, Доула начинает навязывать свое поведение и свои моменты врачам. Хорошо, допустим, Доула считает, что для женщины это лучше. Но ответственность за роды в том числе уголовная она на враче и если врач говорит до да, нашей доли вы знаете все замечательные мягкие роды и все здорово и так далее но ребенок страдает у ребенка дистресс надо срочно делать то-то то-то и то-то Наша дома понимает это и женщину сразу на это тоже перенастраивает чужая долл будет вести свою игру и у нас случались, когда были у нас чужие доулы, очень некрасивые истории. А ответственность потом доулы нет. Она кто? Она никто. Она психолог. Да? А ответственность она враче. Да? И когда случается плохой исход, женщина очень быстро забывает о том, что ей говорила доула. Она вообще в таком полутрансе с доллой, И начинаются жалобы и иски на кого? На врача и на родильный дом. А иски сейчас миллионные. Поэтому Доула это тот человек, который должен работать в команде с медицинским персоналом. Или, пожалуйста, где угодно. Да? Также были замены понятия: опять же, вместо доу приезжали вот эти вот так называемые там, духовные uh -huh. акушерки. Да? Она с ней дома отражает, доведет сюда плохой ситуации. Она понимает, что там, да, не знаю, какое сказать слово uh -huh. в эфире, да? но там вот это самое. да. И несется с ней сюда в родильный дом. И прыгает вокруг. Зачем нам это надо? Вот. Поэтому эта политика. Менять мы ее не будем. Другое дело, что если есть очень хорошие, сильные доулы, которые готовы работать в штате, этот штат может у нас еще расширяться. Мы uh -huh. готовы брать доул к себе на работу, платить им заработную плату небольшую, а потом они будут заниматься вот так. Опять же, есть такой момент. Любая доула, даже с большим опытом, когда к нам приходит, она у нас от одного до трех месяцев работает на ставку, то есть на небольшие деньги, которые мы платим бесплатные доллы в родильном отделении. Это огромный опыт. Мы смотрим на нее. Она смотрит на женщин. И э, женщины, опять же, которые рожают по ОМС в дневное время, это они получают бесплатную доулу. Э, Какие-то женщины, это если есть несовершеннолетние, это женщины, которые одинокие, это женщины с высокой тревожностью, с высоким болевым синдромом. Mm -hmm. Мы даем в дневное время им долу бесплатно. Но зато это вот такая, знаете, практика притирания привыкания. Вот по долларам у нас так. То есть, э, например, вот у доллара с меда там. Ну, не знаю, 18 до 18 угу. и в это время рожает 20 женщин. Она не будет к каждой заходить, нет. Нет. она пойдет вот к тем, которые ей сказали, ага, все, вот это важный момент. Да. А ночное время, получается, таких волонтерских историй нет. Было несколько раз, сами вот доулы, которые к нам заходили, они оставались на ночные часы, но на постоянной основе нет. Нет, угу. нет все-таки это тяжелый очень труд, и его надо оплачивать. Согласна, да. Все сдола, мне мне понятно. Mm -hmm. а, хорошо, по новостям мы по всем прошли. Ничего не. Мы забыли. прошлись по новостям. У нас было много интересных историй за это время. У нас, ну это все СМИ показывали. У нас рожала прима Маринского театра четвертого ребенка, как многодетная. Ее муж премьер. Uh -huh. Михайловского театра. Очень красивая семья. И нам было с ними приятно работать. А, у нас родила женщина вот... 56 лет, по-моему. Да. Если я военнослужащая, Очень приятная женщина. Это тоже, был первый ребенок, да? Нет. Первый ребеночек у нее был. Ну вот такие у нас сейчас. Есть одна очень серьезная пара на подходе. но в этих, в, этих, в этих парах почему мы их показываем? Uh -huh. да, все думают, ой, там пиар-пиар. Нет. Нет, здесь немножечко другая история. Мы пытаемся показать, что женщина в любой профессии, которая всегда считалась недетородной, да, в любом возрасте, который считался недетородным, может стать мамой. Уже там каким способом? Вы знаете, это 25-е дело. Когда она получает этого ребеночка, он рождается в семье, которая его ждет и любит, это всегда счастье. И это опять мы пытаемся раздвинуть границы для женщин, которые сказали, ну что я балерина, да это же будет фигура. Вы бы видели четвертые роды вот так вблизи, да, это красавица, стройная, живот вперед, это живот, он как отдельно от нее. И она любящая мама, и она вернется на сцену, и я не сомневаюсь, что она будет красиво танцевать, а ее дети будут расти в счастливой семье. Женщина вот эта военнослужащая, знаете, но она близко не выглядит на свой возраст. Вот я, телевизор, он так, ну, экран он выбрана. не показывает. Это женщина, которая выглядит очень молодым. Она стройная, она симпатичная, она красивая, она позитивная, и она счастливой стала. Потому что ну, вот у нее так, так сложилась судьба. Нельзя обвинять. И опять же, да, начинают, вот это же мы же читаем все в соцсетях. Ну угу. а как же она не подумала, его же еще надо вырастить, да, то есть все намекают на то, вы понимаете, на что. Ну хорошо, а что не случается трагедии Конечно. в семьях, где 20-летняя родила и не стала мамой ребенка, Такого нет? У нас что, нет ДТП, нет в стране, в мире, да в мире вообще, онкологии конечно, и других, событий, и других паршивых событий. Мы же это не берем, почему мы это всегда преподносим? Потом, вы меня простите, женщины живут очень долго. да, да. Вот то, что говорят там средняя продолжительность жизни, она же все-таки, ну, будем честны, ориентирована на наше сильное поколение. А женщины, которые живут до 80-85, и, так, простите, этому ребенку 30 лет будет. Ну, конечно. она ему Конечно жизнь, детство он поступит у нее и закончит учебное заведение и будет, да, вот у него такая мама и самое главное, она его любит, поэтому здесь не надо осуждать, мы пытаемся этими нашими uh -huh. эфирами показать что если вы хотите стать мамой вы ей станете да, я совершенно согласна. Ну, вот Мне так. очень бы хотелось именно на этой классной ноте закончить, но я не могу uh -huh. не задать все-таки вопрос, опять же, с чего я начала. Uh -huh. а, как по-вашему, вот с сегодняшнего uh -huh. дня, во-первых, уже есть какие-то кроме масочного режима изменения или нет, и стоит ли нам их ждать в ближайшее время? Это вопрос 100% к Роспотребнадзору, а у Роспотребнадзора к вирусу. Как он будет распространяться? На сегодняшний день масочный режим, он э, официально должен быть. Вот. И, и по мере того, когда мы можем, мы его используем. Э, и, и все. Мы и пускаем все. везде всех. Пока это так. Если мы видим какие-то сопли, кашель и так далее, у нас огромное количество тестов на ковид. На самом деле на сегодняшний день 7 тысяч. Могу даже цифру озвучить. Поэтому у нас нет никаких проблем мы тестируем женщину если она бы была в палате уже с кем-то и сопли потекли все окружение делаем пцр это все бесплатно весь резерв у нас есть Сиза, если что-то опять начнется, мы оденем, мы оснащены. Ну, и, мы уже теперь знаем, как это делать. Готовы но, дай бог, чтобы нам это сейчас было. Вот, не вот очень не хочется. Ну, вот очень не хочется, честное слово. Да, да. Я очень надеюсь, что сегодня у нас какой 11 да, 11 августа 2022 года, и что и через месяц, и через два, и через три. У нас не будет хуже с эпидемиологической ситуацией. Очень-очень хочется... Вот на это очень. Принять. Позвольте воспользоваться вашим эфиром. Конечно. Вот я им воспользуюсь. Я бы очень хотела что сказать. Если есть люди, которым интересно а, такое меценатство, продвижение, чтобы за счет продвижения их какой-то творческой, может быть, деятельности, строительной деятельности, еще развивались медицинские учреждения, то мы вот открытые двери. Пример. Есть какая-нибудь женщина или мужчина, которые очень красиво рисуют. Угу. И они не очень, может быть, еще известны или очень известны. И они говорят: Лада Анатольевна, а разместите на своем послеродовом отделении, которое у вас еще не прошло ремонт, мою фотовыставку. Пускай на мои картины посмотрят на месяц. Мы будем очень рады. Или флорист украсить какое-то помещение угу. для людей. А, о ваших работах узнают? Ну художника uh -huh. или флориста, а женщины бесплатно получат удовольствие ходить не по голым стенам коридора смотреть, да, а смотреть на какие-то вещи. Uh -huh. Если есть строители, которым не жалко потратить небольшую сумму денег и отремонтировать какую-то палату послеродовую, мы готовы принять этот акт благотворительности. Да? Мы просим это не для себя, а для женщин, потому что все-таки одно отделение в год идет на капремонт, и не больше, а хочется все это объять. Вот, и у нас огромная выставка сейчас прошла, фоторабот, а почему я подвожу, mm -hmm. да, у нас прошла фотовыставка «Многодетная беременная», мы наши самые любимые 30 многодетных семей сфотографировали, ну, за свой счет все это сделали, нам немножечко помогли, опять же, спонсоры, получилось 30 очень красивых работ, их забрал дворец «Малютка», выставила себя на целый месяц. Вот сейчас мы будем эту выставку только забирать оттуда. И там был прекрасный праздник для наших многодетных. Они фотографировались около своих красивых портретов. Mm -hmm. вот. И сейчас эта фотовыставка будет из Дворца Малютки перекочует к нам как раз в одно из послеродовых отделений, где пока нет ремонта, но она очень красивая, она украсит наши стены. Это как вот вариант. Но это мы сделали сами. Mm -hmm. Для нас это вложение. Если кто-то готов будем рады, рады, рады, рады. Если кто-то готов, пожалуйста, 5-4-5. Да, да? но ну, почти у всех ну, женщин, четыре. которые снялись э, в этой фотовыставке, еще один в животе. Имейте в виду. А а, -а, -а. Ну, как раз 5, как я и сказала. Четверо да. на картинке и пятый в животе. И пятый в животе. И когда они приходили уже на праздник на фотовыставку, уже мелкий почти у всех был на руках. Он родился.